здравствуйте мои уважаемые зрители сегодня я хочу поделиться рецептом как я готовлю штрудли для этого нам понадобится мясо грамм 300 может быть 400 картошки грамм 600-700, 2 луковицы морковка 2 зубчика чеснока блендер понадобится мука одно яйцо подсолнечное масло соль и специи те, кто, какие, кто любит специи, такие и, пожалуйста, можете расходовать. Для начала я, наверное, начну делать зажарку. А, да, и самое главное, я буду готовить это в мультиварке. Изначально, конечно, может быть, это все готовилось в казане, но я как начала делать в мультиварке, так и как бы продолжаю. Мне почему-то больше нравится это изготавливать в мультиварке. На мультиварке выберем программу жарко. Тут 15 минут, но я, как всегда, добавляю время. То, что мне нужно. Минут 25 села. Включаем. Немножко нагреется, и я налью туда масло подсолнечное. Пока мультиварка нагревается, немножко расскажу вкратце, что я буду делать. Для начала я зажарю мясо, настругаю туда один лук. Где-то в течение 10 минут я буду жарить мясо, потом настругаю туда лук, морковку. И еще минут 5-7 будет жариться с луком, с морковью мясо. Потом добавлю туда картошку. Картошку вот я уже нарезал соломкой. Ну, кто как хочет, может резать. Ну, мне нравится больше соломкой. Один лук пойдет на зажарку, один лук пойдет для теста. То есть лук я измельчу в блендере и добавлю его в само тесто. Вот. Мультиварка нагрелась, я наливаю масло. Это вот такое количество. Да, не, масла надо, конечно, не жалеть. Ну, не то, чтобы так много, но нормальное количество. Заложаем туда мясо. Мясо у меня говядина. положил положила, конечно, мультиварка еще не совсем нагрелась, но уже можно наложить, тут ничего страшного. И вот так вот закроем пока. Приступим к луку, морковке. Вот так вот нарезаем лук, Нарежу морковь, морковь можно слишком мелко, где-то в виде соломки. Вот я еще нарезала чеснок, сюда забыла сказать. Всем. Уже 10 минут у нас мясо жарко идет, теперь я добавлю сюда лук. Потом добавлю морковь где-то через минуту две. Пока жарится лук, я начну делать тесто. Где-то примерно три жмени муки я положу. Тут у меня вот лопатка, это как вот такая одна Так, добавим в него яйцо. Яйцо я предварительно помыла, обработала. Соль. так вот соль так и самое главное вот что здесь нужно сделать это измельчить бук теста Как можно мельче измельчим чтобы она там здесь растворилась. У меня вот такой хороший помощник есть от тайгера. Измельчите. Вот отличная, незаменимая. но я его положу с в наш лук я добавляю морковку с чесноком. Пусть кушается все это. Уже где эта программа осталась. Здесь еще две также морковка постоит, я добавлю картошку. И пока закрою на то время, что будет еще туда тушиться. Так, тесто. Немножко яйцо прозвало с мукой. Соль перемешаю и начну добавлять воду. По стакану кипяченой воды я взяла может быть идет меньше Сейчас посмотрим замешиваем как на обычное тесто как на манты на вареньки. там густота где-то такая вот такой должна быть. добавляем лук Так что я предварительно излечила. весь сюда замешиваем все Замешиваем. Немножко еще муки добавлю. Потом, чтобы было. Мука у меня просеянная сразу. Мама. Замешиваем. с луком где-то в таком состоянии, я забрасываю картошку. Перемешиваем все. Ложим специи. Я вот обычно ложу приправу такой на косточке называется. Я ее ложу. Черный перец могу еще немножко посыпать. И оставляем его еще до конца программы уже тушится картошку. Пока ничего не добавляем, ни воды, ничего уже воды позже добавим. Теперь где-то в течение пяти минут картошка будет там жариться вместе с луком совсем Теперь займемся тестом. Тесто я уже приготовила. В смысле, смешалось с тем, что нужно. Теперь накатаем тесто сейчас. Накатывать будем, как обычные лепешечки понадобится каталка и подсолнечное масло я разделил его на 4 части В тесте сейчас вот видно лук, потому ну, что там лук внутри. Почему? Вот такой толщиной где-то тесто. Раскатали. И ну, здесь подсобирается без конца. Ну, а так раскатываем. Теперь дальше что? Тесто у нас готово. Ну, в смысле, раскатано. Нажимаем подсолнечное масло. И размазываем здесь его. Скатываем в такую небольшую колбаску. Сильно плотно не надо. Так, скатали, половину теста отрезали. как обычно делаю, немножко придавливаю, Вы можете не придавливать, Нет, чтобы не раскрывалось. И вот такие колбаски вот так вот примерно нарезаем, такой величиной. Вот такие вот они получаются. Программа на картошке у меня уже остановилась Но пусть так стоит на подогреве Я пока изготовлю вот эти штрудли В принципе, она может стоять пока на подогреве А потом мы поставим на другую программу Вот еще раз продемонстрирую, как я это делаю Вот так вот скручиваю так, а Зажимаю оставшееся тесто. Программу подогрев я пока останавливаю. Вот такие вот у меня получились трудли. Пока еще в сыром виде. Вот так вот их всех я на картошку укладываю. Полностью уложу сюда. так вот все сложили мы. Теперь ставлю программу тушения. Тут час у нас, но ну, я убавлю немного времени, поставлю на 45 минут старт. В общем, тушение 45 минут старт. И немножечко давайте зальем водой здесь еще. А, так, еще же надо соль. Самое главное. В принципе, мясо у меня там соленое, поэтому сюда я уже так, слегка солю. Тесто тоже солено чуть поцарим, потому что мне кажется, оно для этого соли немножко соли надо. Заливаю потом сверху кипяченой водой. Ну, сейчас чуть-чуть чуть-чуть. Это маловато. Вот так примерно, чтобы штрудли утопали. Можно оставить на 45 минут, пускай готовится. Ну, где-то через минут 25 я его немножко помешаю, чтобы перекинуть картошку вверх, а штруд вниз. Ну, в общем, перемешаю все это. Через 25 минут. Все наше чудо. Еще немножко перемешать. Чтобы картошку поднять вверх. чтобы немножко ушли вниз. Все, и снова закрываем. Еще 20 минут будет готовиться. Ну вот, прошло время. У меня уже приготовилось все. Правда, мне пришлось немножко программы добавлять еще на 10 минут. В случае чего вы тоже можете добавлять. Все уже готово. Я уже даже попробовала. Сейчас буду выкладывать на блюдо. Пахнет очень аппетитно. Я выложила наши трубы на тарелку большую. Сейчас буду угощать всю свою семью. Пользуйтесь моим рецептом. Готовьте, если кто хочет, именно так. Все очень вкусно. Ну, для меня лично вкусно. Подписыв... Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр. До свидания.